застрял что-то вот я не понял чему что с ним делать ну как такой впечатлился но а впечатлился на чем ну что-то мне сейчас я ну как-то стало страшно что вдруг у нас у всех такая штука только не с 24 личностями а там Какими-нибудь тремя. Ну, это явно. Вот, а мы живем, и этого нет. знаем, мы думаем, что мы тут в одну играем. Все верно. Вот когда страшно становится... Так, звука нет. Ну, проверьте, у, у всех звук есть. Все, всем слышно. В чате можно плюсики поставить. Смотрите, мы на самом деле не осознаем, поэтому мы и по факту у нас вот эта усталость, которую мы считаем от жизни, мы не можем от жизни устать. Мы и есть сама жизнь. То есть а усталость идет от того, что в подсознании вот очень много вот таких неосознанных ролей, в которые мы играем, даже не замечаем. И поэтому фильм Сплит на это указывает. Там, единственное, видите, момент, в чем, в чем было поражение вот, да, вот этой женщины, психиатра, которая его там пыталась привести. Она его пыталась привести к себе. Она не поэтому и стала жертвой вообще всей этой истории. Это самый первый. Вот. То есть она тоже у нее была некая доминация, она там хотела как-то что-то как-то, ну, с одной стороны вроде помочь, а с другой стороны, то есть она там еще сама же, как некий образ там выживала, да, вот, а нужно за пределы, то есть не к имени, к изначальному, да, а привести его вот к этому мальчику, да, а вывести вообще за пределы вообще всех этих ролей, чтобы, бы, чтобы это увиделось. И тут ничего страшного нет, она на самом деле больше, почти каждый вот с этим сталкивается, просто это неосознанно. Какие-то вот эти, которые мы поддерживаем, личности, да, субличности, они настолько уже там сросшиеся, что ты даже вообще не можешь понять, где ты. И поэтому вот этот вопрос «Кто я?», он начинает очень отрезвлять. И если э, есть верное направление не к имени привести, а, вы, а вывести, э, чтобы увиделось за пределы всего этого, тогда ты понимаешь, что вот эти на самом деле э, все роли, какие-то маски, они абсолютно вообще не причиняет никакого вреда или еще что-то. То есть оно просто играется. И вот когда ты осознанно играешь, ты любую, любую роль видишь, как она включается. У тебя нет с этим проблем. Но ты это можешь увидеть и выйти за пределы этого. Только когда у тебя хватит уже у ума вот этой зрелости увидеть все вот эти подсознательные как бы субличности, да, которые играю, которыми ты играешь неосознанно. Вот что-то пока такая мысль напугала, что-то я вообще... Я Ух, и да, сразу напугался. Ну... Здесь не страшись, потому что это не ты. Это вообще не ты. Вот все вот эти э, роли э, и все эти личности — это не ты. Обнаружи того, кто всеми этими ролями играет. Даже не то, что того, кто играет, а как они играются, в чем они играются. Потому что, вот смотри, нужно начинать все абсолютно с элементарных вещей. Вот э, если мы смотрим, мы видим какие-то предметы, да, то есть вокруг себя. Не знаю, игрушка, стакан, ложка, да, там еще что-то. Но ну, ведь, с... смотри, ты же тело тоже видишь. Ну да. Значит, это тоже объект. Значит, это тобой не является. И нужно вот увидеть, а откуда смотрение идет, кто видит. У меня аналогия с компьютерными игрушками хорошая. Там в кого-то кем-то играешь и все, и видишь со стороны, как ты кем-то играешь. Здесь еще только ощущение добавляется. Ну вот такая же аналогия с телом, просто ты считаешь до поры до времени, что ты тело? Вот это вот концепция, я тело. Тогда сразу... Вся игра разворачивается. И я такого-то числа родился, такого-то числа умру. Все. Вот отсюда весь страх начинает. Волосы там шевелится. Но ведь ты тело также видишь как какую-то там кружку. Вот о звуки смешные. И если быть внимательным, там очень явно показано, что даже под вот эту идею, которую мы носим, с которой мы отождествились, тело начинает вырабатывать определенные гормоны. То есть химия тела меняется под любой образ. Пока ты с ним слеплен, пока не этот образ не обнаружен в тебе. Тобой же. Поэтому многие не проживают себя живым знанием да можно так сказать они проживают себя через знание каким-то через идею что я есть э, имя и у этого имени куча ролей папа мама брат и так далее и тому подобное поэтому чтобы как говорится вытащить себя из этого болота, да, увидеть это, все внимание на я есть, вот эта сборка идет на просто я есть и на вопрос кто я и вот если вы начинаете отвечать на этот вопрос кто я и у вас определения выливаются, то есть это идет если вы внимательны и ни с чем не отождествлены, то есть там очень много определений, очень много верований, во что вы уверовали будет выливаться. И поэтому по факту ходят все спят как живые роботы. Программа работает и все. То есть пока ты не осознаешь, что ты внутри игры, вот как только ты увидел, что ты внутри игры, ты вышел, получается, из нее. Ты со стороны можешь посмотреть. Но пока человек считает себя человеком и разбирается э, с этим фильмом под названием Моя жизнь, это спячка глубокая. Начал с утра сегодня в третьем лице о себе думать и там как так ну попробую. Mm -hmm. Поэтому, если когда возникают а, вот такие явления, как страх, а, то необходимо просто рассматривать. Что это за явление? Потому что это уже следствие того, что посчиталось, что я как бы человек, смертоносное существо. Вот это вот вера глубочайшая. И когда мы глубоко засыпаем в этом фильме, в какой-то момент все равно осознанность, которой вы являетесь, начинает вас так тихонечко будить, будить. Тихонечками сначала, звоночками. Если не, не понимается, то ну, просто настает такой период, когда все выметается. Только на нашем языке это говорится кризис. На самом деле это очень хорошее время для того, чтобы вообще окончательно пробудиться. Потому что мы так заигрываемся, все когда хорошо, никто, редко кто начинает, знаете, искать что-то, задаваться какими-то глубинными вопросами. Когда ромашечки вкусно пахнут везде, а поэтому чуть поджала все сразу. И по факту это очень хорошее время для того, чтобы увидеть все свои привязанности, увидеть, куда тратится большая часть вообще вашего ресурса. И просто разоблачить все те игры, в которых вы заигрались, обнажиться, все маски вот эти вот поснимать, поскидывать. как подскажи, пожалуйста, ты как, просто наблюдаешь свои действия все время? Все время наблюдение идет, да. Только наблюдение. То есть... А... оно даже, знаешь, это... Как тебе объяснить? Созерцательность, наверное, я бы назвала. То есть оно и делается, как бы, но нет того, кто бы делал, кто бы заявлял, даже нет того, кто наблюдает. То есть это просто созерцательность некая. И правильно ли я понимаю, что ну, есть только кажемость того, что я там что-то вот куда-то направляю эту лошадь? Конечно. Это только. Вот пока а, вы считаете, что я там, мою чашку, или я пью чай, или я куда-то иду, я что-то направляю, это вспячка. Все делается естественно. Вы ничего для этого не делаете. Это иллюзия, что я что-то делаю. И тогда какое-то расслабление происходит в системе, так, знаете, щелчками. Так хоп-хоп, все у вас, вы видите, как вы гнали куда-то, считая, что вы что-то делали. Но это смешно на самом деле. Даже все вот эти попытки, ну, там, к пробуждению, к просветлению до поры до времени вы делаете, вы считаете, что вы что-то делаете, там у вас какие-то практики приходят, медитации или еще что-то. Это все до поры до времени. Абсолютное пробуждение случается тогда, когда ты смотришь, что ты вообще ничего тут не делаешь, тебя-то вообще тут и нет. все, все делается единым да, сознанием. Это вот оно все просто происходит. И вот это такое какое-то а, глубочайшее смирение, наверное, так, таким бы словом выразилось. Без того, кому вообще необходимо это смирение. То есть все оно принятие беспринимающего. Осознавание без осознающего. Ну, вот это вот как-то вот об этом больше. Может, есть какие-то, я не знаю... Э, ну вот, я так пробую присматриваться, и сегодня с утра решил проснусь вообще ничего не буду делать. А потом смотрю, как-то вроде... Что-то в туалет пошло, что-то еду в рот положила, что-то читает, а потом такой... Подожди-ка, а так ли это? И я такой думаю, а есть ли какие-то вот... Не знаю, как-то вот как бы... Как бы это тоже с одной стороны вроде бы может быть и так, а может быть и игрой ума, может есть какие-то варианты более детального рассмотрения этого феномена. Ну, смотрение, смотри, это же уже увиделось, это случилось ну, естественно. Да. Все. Если вот сейчас возникает, ну как бы желание что-то усилить, как-то больше, более яснее присмотреться к этому, это все уже включилось опять делатель тонкий. Оно уже произошло, все. вот ты в этом. Это увиделось. То есть включилась некая осознанность, которая говорит, ох, надо же, я вроде хотела это сделать, а оно тут уже само пошло куда-то туда. И вот это так как бы тебя... Словно откинула в кресло кинотеатра, ну это называется, да, так можно сказать, и ты со стороны уже свидетельствуешь, что происходит, и беспристрастно как-то ко всему к этому, не хочешь с этим разобраться ни с чем. и направь внимание на само осознавание. Ну, как-то вот ну, интересно. Это как, не знаю, может, как ребенку, как машинка это работает. Отчего она работает? Что с ней происходит? Почему? Что? Какой механизм толкает? Ну, такие вопросы они имеют место быть, они возникают, это живые вопросы. Ну, наблюдай за этим, смотри, исследуй сам. То есть тут же уже явно понимаешь, что не ты тут толкаешь, так как тот, который ты считал, что там что-то делает. И вот это самоисследование, оно вот начинается отсюда. Я сейчас спрашиваю, мало ли, может, есть какие-то ну, паттерны наподобие. Там, последи за тем, кто дышит, кто слушает, кто видит и все остальное. Кто делает, кто не делает. Может, и тут есть какие-то такие вещи. Просто наблюдение, вот оно все в наблюдении происходит, свидетельствование. вспоминается этот вопрос. А мог ли ты не задавать этот вопрос и не говорить то, что сказано? Что ли? конечно Вам ничего не надо делать для того, чтобы быть. Вы прямо сейчас есть. Осознавание всегда есть. Все, этого достаточно. так, но как-то вот опыт какой-то подсказывает проверять все на всякие случаи, а то бывает же идея какая-то. Ну вот у меня точно было такое наблюдение, что увлекаешься какой-то идеей, а потом оказывается на что-то ложное, что-то не туда, не туда утащило. Но это же все равно в какой-то момент распознается. Ну да. Например, как в детстве я когда-то думал, что там у нас, значит, кто-то управляет государством, кто-то там решения серьезные принимает. А потом со временем так фу, чёрт, как, как мне вообще это в голову пришло? И тут тоже поэтому как-то для меня лично какой-то новый такой обзор, и я так присматриваю опа, что-то происходит. Присматривайтесь, присматривайтесь, потому что все, что вы видите, слышите, осознаете, это все воображение вашего ума. И вот это воображение, оно накладывается, и реальное теряется, да, ну как бы теряется, на самом деле если вы начинаете отлепляйтесь от внешнего, ну, вот эти вот идеи все выплевываются, что там кто-то на вас может повлиять, там какое-то правительство, там что-то, какого только бреда нет, тайное правительство и так далее, тому подобное, там инопланетяне, так а кто это все осознает вообще? Посмотрите на вот того, кто все это, это смотрит, да, что это за фильм? То есть Пока мы считаем себя, еще раз, маленьким индивидуальным я с именем и человеком, то мы глубоко спим в этой игре. Когда мы сдвигаемся, то есть происходит некий такой сдвиг восприятия, на самом деле в твоей повседневной жизни ничего не меняется. Но у тебя просто восприятие поменялось, отношение ко всему поменялось. И вот это вот... Система приходит к балансу, то есть ты видишь всю эту игру, но это случается тоже все в свое время. Ты это никак не можешь не приблизить, не отдалить, поэтому все, что должно произойти, оно происходит. Все, что не должно, оно никогда не произойдет. Расслабьтесь и наслаждайтесь тем, что сейчас есть. Мне вот что в голове крутится. Есть тоже, я заметил, ну, внутренние ощущения зависят очень сильно от понимания или непонимания каких-то вещей. Здесь дальше сдвигайся, вот исследуй, как возникает это ощущение. Потому что, смотрите, вот эти все ощущения, переживания, не это же субъективная некая реальность такая но есть кто-то, кто любое ощущение это чувствует, еще как-то называет, то есть, и если вы внимательны, например опираясь на опыт прошлого ну на, скажем там слова там любовь да мы уже как бы знаем как любить скажем там гнев уже знаем как гнев гневаться да и если ты начинаешь смотреть но ну, откуда ты идешь потому что в это слово это всего лишь ну там пять букв, например любовь берем это всего лишь слово но у тебя уже заложен некий опыт прошлого все что ты где-то прочитал как-то сказал кто-то тебе как-то что-то сказал, а, значит, что-то ты там переживал, и все, и у тебя уже в это слово там полный винегрет всего ощущений, переживаний, каких-то мыслей. А если мы сотрём все эти буквы, что остается? Ну, я понял о чем-то. Uh -huh. Я так недавно думал о языке. Русский-то выучил. А как-то выучил. Ну, как-то я заметил, что она связалась с представлениями. А если взять это все заменить на, не знаю, на белорусский, например, то тогда тарабарщина получается. А если это соотнести с эмоциями, то тогда так же самое тарабарщина полная получится. Без uh -huh. координации. Что, что, откуда это? Что это все такое? Кто меня этому научил? Как, как это вообще произошло? Потом вроде заметил, что мы жутко адаптивные. Поэтому многие и живут. Вот эту жизнь, им кажется, что они живут, через знание. А когда ты абсолютно не знаешь, вот это абсолютное незнание, вот оно все время, все возможности, все раскрыты. Потому что если ты смотришь на стакан, ты знаешь, что это стакан? У тебя только сразу одно, знаешь, вылазит. Все, из него только пить можно. А если ты не знаешь, что это стакан, сколько применений к нему может быть? И так совсем. Ты можешь смотреть, получается, на этот стакан через знание, что это стакан, через слово. А можешь просто вот, просто осмотрение. И тогда начинаешь переживать. И тогда вообще теряется границы, где тут кто вообще и что. Для ума, ну так, по это страшно. Потому что он всегда же компетентен в своих каких-то знаниях был. еще вот такой вот вопрос по поводу э, чего-либо делания не делания я вот так заметил например бывает э, возникает же по поводу ну вот у меня например может возникнуть по поводу чего-то сопротивления и э, ну, я ощущаю что некомфортно я сопротивляюсь а когда я замечаю его минуты позже, о, оно исчезает То есть, ну, Какая-то все-таки деятельность есть? Ты на конкретном примере, на, как, на, пример, на примере какой деятельности, на, на каком моменте у тебя сопротивление возникает? Объясни мне. Сейчас, секунду. что про Библию трехминутный. Я первую секунду ощущаю такое непринятие сопротивления, такое, О -о -о -о -о, нет, нет, нет, нет. А потом, спустя минуту, когда я его увидел, такое его, а что ты, что ты паришься? Опа, сопротивление пропадает, да, нормально все чувствую. Ну, там еще заложена, значит, какая-то идея по поводу правильного и неправильного. А, поэтому так, такие явления происходят. Просто, ну, опять видишь, все в свидетельстве, в наблюдении. Это есть некая да. мудрость ваше внутреннее мастерство раскрывается. Я, есть, я цель, о лю, да. любая да. ситуация она абсолютно нейтральна. Если у вас есть идея по поводу этой ситуации, если заложено, что это как-то правильно или неправильно, у вас соответственно будут какие-то ощущения, эмоции и так далее возникать. Когда вы абсолютно нейтрал, вы смотрите целостно. То есть вы можете и плюсы, и минусы видеть, то есть, но вас абсолютно не затрагивает никакая новость, никакой ролик и так далее и тому подобное. И вот здесь вот искренность ваша как раз и пробуждается. То есть исследовать все вот эти очень скрытые, потаенные, глубочайшие еще верования убеждения ну где там еще вы как, как посчитаете, что вот, знаешь, вот это вот правильно, а это неправильно. Вот это справедливо, а это несправедливо. Вот это правда, Сейчас, а вот да. это ложь. Это все еще. Да, да, да, да Я же о чем спрашиваю: есть ли какой-то вот двигатель, который. Есть, только если этот делатель создал ощущение, что, например, вот это вот правильно, как ты говоришь, а вот это неправильно. Так если делателя нету, то тогда ощущения нету. Конечно. Вот оно ну что. Понял, спасибо. еще у кого-то вопрос, задавайте, не стесняйтесь. Ой, я так... Очень плохо слышно. Там, видимо, дв... там, видимо, двойные какие-то что нужно сделать в данном случае, кто разбирается? Там, наверное, двойные как, какие-то эти, да, включены? Это... Фоники закрыть зум и снова открыть. Или телефон перезагрузить, если с телефона. Такие звуки какие-то инопланетные сразу, да. Я посмотрела как раз вот фильм Пикей, посмеялась вчера. Интересно тоже преподнесли. Ну да, молодцы, классное кино сделали, такое взгляд со стороны на религию. -то. Да, да. да. А, я вижу, я вопрос: как, как только ну, формулирую вопрос, он как бы сам обнуляется, то есть находится ответ. Поэтому как бы таких вопросов сейчас нет. А вот насчет, ну я не знаю, как это назвать психосоматики. Вот с этим я не, не понимаю, ну, еще не ясно. То есть это с детства у меня, ну, вот эта плаксивость какая-то. То есть мне, ну, постоянно всех было жалко, там, птичек, собачек, котят, я все тащила домой, там, ну, я понимаю, что это, ну, потребность, ну, наверное, быть кому-то нужной, о ком-то заботиться, потом мне очень хотелось собаку иметь, а мама мне все обещала, там, закончишь на отлично, куплю, и так мы ну, не купили потом мне ребенка очень хотелось, ну, в общем, я понимаю, прослеживаю то, что вот, вот эта потребность, да, что быть кому-то нужной, но что с этой лаксивостью делать, то есть, и оно как-то, ну, уже, понятно, мне 46 лет, и все эти годы, ну, оно накапливалось, накапливалось, и сейчас это уже как бы, ну, привычка, наверное, я не знаю, я чувствую, вот, ну, вот в груди я не могу назвать, думаю, почему я называю это болью. Это как бы и не боль. И это, ну, даже я могу сказать, что мне это приятно делать. То есть я даже не понимаю уже границы между болью и удовольствием. Ну, как бы, нет, это ну, просто название. Только почему я в одних случаях называю это ну, неприятно, да, хорошо, радостью. То есть источник один, ну, также я его ощущаю как бы условно с одного места, да. И когда то, что я называю, мне плохо, я рыдаю, ну, прямо на грани, да, истерики, это тоже, ну, но это почему-то плохо. Я уже устала просто от этих состояний, и они, ну, провоцируются абсолютно какой-то мелочью. Я заметила, например, может быть, это, ну как... Ответственность. Вот телефонный звонок, на который я не хочу отвечать. И все. И оно пошло. С другой стороны, я вижу уловки такие, вот когда от меня ну, что-то требуют, там ждут, ну почему ты не отвечаешь на телефон, там ты не безответственна, ты там должна. ты И как только это, я говорю, вы не понимаете, мне плохо, мне действительно тогда становится плохо, я прям ну, какое-то оцепенение, мне не хочется двигаться, мне хочется все отключить. Ну вообще, я ненавижу этот телефон. Ну, я понимаю, что, может быть, это убегание просто какое-то. Ну, иногда это ну, реально начинается, а иногда я как бы ну, понимаю, что это, наверное, специально как-то ну, в это состояние возвращаюсь. И, и я как бы понимаю, что меня никто не понимает. Ну, а зачем мне, чтобы у меня кто-то понимал? Просто мне хочется, чтобы у меня оставили все в покое. Ну, я понимаю, что это как-то ну, неправильно, это патологически, то есть... Вот это безразличие, например, после ну, потери всего из жизни вот на одном из своих сатсангов сан было, что вот приоткрывается, это у меня было где-то в двенадцатом году, это точно, ну, появился светиль. А потом, э ну, жизнь совершенно иначе там закрутилась, то есть я больше ну, не практиковала, мне некогда было, у меня там появилась семья и, ну, в общем, все это. И все начало сразу вычеркиваться, то есть, ну, близкий мне человек умер один, второй, подруга предала, ну, любимый человек предал, умер там отец, в ну, общем, все это вот так вот интенсивно-интенсивно, и я была на грани, вот я вам бессмертно благодарна, просто, ну, как бы психика была просто разрушена. А сейчас это все ну, налаживается, буквально чудеса какие-то происходят за последние там три 5 дней. Но слезливость — это я ничего с ней не могу поделать. И я не знаю, как на это... Ну, к этому подходить, вот когда... Вот это как будто бы... Как будто бы задыхаешься. На самом деле не задыхаешься. На самом деле это не боль, ну, если просто не назвать. Ну, что это такое? Я не знаю. А, посмотри сейчас внимательно Ты же вот отслеживаешь и одно, и другое, Да. С, да. как бы состоянием, то есть у тебя уже свидетельство не этого есть. А, то есть здесь у тебя работает ну, вот, как бы две несовместимые программы, а, которые ты пытаешься совместить. Тебе просто нужно в наблюдении смотреть. Я бы, конечно, с тобой индивидуально а, ну, поработала, Лен. А потому что тут очень скрытые образы, которые, ты, ну, которые нужно действительно ясно готовность их увидеть и распознать. Потому что от этих образов они настолько нивелированы, они как бы из детства, и получается, что они очень тонко, и ты не можешь уловить, как они вот очень быстро начинают переключаться. И вот от... И... По факту оно уже сразу еще и меняется, полностью вся химия, что я и говорю, вот, знаешь, то есть, поэтому давай мы с тобой индивидуально свяжемся, хорошо там. То есть там нужно просто а, тут немножко так смелости и видеть, различать, что происходит, потому что может там очень болезненно. Нет, смелости мне хватает, просто я... Не, не вижу иногда. Да. Ну... Все, абсолютно на любую откровенность. Ну, я ну, uh -huh. самой собой, даже первую очередь, uh -huh. не, я понимаю, что без этого, ну, никуда uh -huh. вообще не двигаешься без откровенности. Но я иногда просто, оно у меня, ну, как, я понимаю, что я нащупываю эту болезненную какую-то точку, и все оно меня поглощает, и я, ну, боюсь просто. Ну, я просто тогда ничего не соображаю, ну, любую, любую, это бессознательно. Я уже не могу ничего с этим поделать. Mm -hmm. Но сейчас все равно. Я настолько благодарна. Я смотрю мой самки я нахожу, даже читаю, вот, в чате, в Телеграме. И я много для себя нахожу, просто вижу очень похожих ну, людей. Mm -hmm. И все-таки все равно, сдвиг есть очень большой. Но вот эти слезы меня уж просто достали. Расслабься, не обращай на них внимания, пусть льются и льются, все, то есть пусть льются, не борись с этими слезами. Ну, я тогда... а... Да, знаешь, это все вообще без разницы. Вот, а, если хочешь, нужно пойти и выйти, перестать. Тут, знаешь, очень тонко, что а, такой очень тонкий оценщик сидит, ну, как я выгляжу еще перед другими. То есть здесь, что есть я, есть другие, что есть. Я и есть некий мир отдельно от меня. Вот на этом всем, ну, и, значит, ну, и, закручивается. Я замечаю, что мне это нравится. То есть, ну, мне нравится плапаль. Угу. Ну, мне тогда становится легче. Угу. А, ну, это, тоже... это, это там уже так, ну, это такой же очень скрытый потаенный как бы образ а, ну, сидит. И он так. И хорошо, что это все наблюдается, хорошо, что есть, ну, действительно, вот эта вот искренность посмотреть, во все это как бы увидеть. Тут просто вот эта не, не, неясность, как бы при индивидуальном разговоре я тебе, ну, пом помогу, покажу, где, в чем эта неясность. Огромное. Итак, это я. Если честно, я думала, я, например, я эстонец, а Гадантумах Махараджи, ну это просто год, не было такого дня, чтобы я не читала или не слушала аудиокнигу. И пока я, ну, в этом, да, все ну, хорошо, mm -hmm. я спокойна, я все понимаю, осознаю. Но потом, ну, сейчас я понимаю, что это просто костыли, которые, ну, mm -hmm. никуда не приводят. То есть, нет, ну, ничего не меняется на самом деле. Это, ну, пока ты слушаешь, пока ты там делаешь какую-то практику, да, это ну, как бы работает, приносит какое-то облегчение и, ну, и осознанность, ну, ты все это видишь, да, да, так оно и есть, наблюдаешь, а только обыденность какая-то, да, ну и все, это ну, опять появляется, это уже ну, как замкнутый круг какой-то. Ну да, это как два раздвоенных мира, что есть вот, как, как какой-то социальный мир и есть духовный мир. Поэтому а. проще сидеть в комнате и никуда не вылазить. В социальном открыщем не получается. Никакие движения, это сразу. Вроде бы где-то там раз, какой-то прорыв, и потом раз, и крах опять. Крах полный. Хорошо, спасибо большое, Катя. Да, ну ты мне напиши потом, мы с тобой по времени договоримся, ладно? хорошо, спасибо Катя, можно вопрос? да у меня что-то похожее с этой ситуацией девушки, только какая-то своя история тоже с ответственностью связано, которая тянется всю жизнь. Я тебе когда-то задавала вопрос про папу, не знаю, помнишь ты или нет, про чувство вины, что я его обвиняю очень сильно. Да, помню. Вот. Но у меня вторая сторона есть, которая, вот та же вина, которая давит на меня в каких-то вопросах, то, что связано с ответственностью. И у меня запускаются тоже куча каких-то эти моменты бессознательных процессов то есть они как сами по себе какое-то самонаказание идет какое-то вот чтобы как бы или оправдаться не отвечать за свои поступки что-то типа такого чтобы мне было плохо вот чтобы люди видели что мне реально плохо и от меня ничего не требовали вот типа такого что-то я в этом вопросе И с психологами работала уже очень много там нарыла всего там столько всяких вот этих вот конструкций какие-то вторичные вторичные выгоды в этом есть которые я находила я их видела распознавала но они от этого никуда не деваются такое чувство что я что-то одно поняла но конструкция настолько сильная что она ну не разрушается из-за того, что я это поняла. То есть я понимаю, что это мне уже мешает жить, что это сформировалось, может, когда-то в детстве, и потом оно укреплялось. Но сейчас оно мне уже не нужно, оно мне уже вредит. Но на автомате запускается в каких-то ситуациях в жизненных, в отношениях, там, даже там, что касается там, ответственности в отношениях. Хотя с точки зрения там, того, кто я есть, я понимаю, что никакой ответственности... там Вообще не существует. То есть все понятно. Опять же. Когда происходит ситуация, идет автоматическое вот это реагирование и запускается вот эта внутренняя конструкция. Я вчера прямо увидела, что в этой конструкции там как будто много личностей даже собрано. Там какая-то жертва. Как... Тот, кому плохо, очень сильно, кто сильно страдает от этого. Mm -hmm. И еще есть тот, кто решил, я вчера нашла это, я просто в шоке была, решил это все сделать, чтобы, чтобы показать, как мне плохо, типа таким образом обмануть всех. И сидит и улыбается от этого всего цирка. И просто, ну, не знаю, это какое-то сумасшествие. Mm -hmm. Вот. Хорошо, и что сейчас это... Сейчас уже договорю да, да, последнее mm -hmm. уже, вот... И в этом состоянии, когда уже это все запускается, ничего сделать не получается, я задаю вопрос, кто я, и он вообще мимо пролетает, настолько вот это включается, вот эти все процессы, давление, наказание, мучение, что не получается. И вчера включила твой сатсанг, где ты говорила, что переведите внимание на само внимание. И я как-то получилось перевести его и успокоиться, и заснуть. Вот впервые я как-то смогла от этого отлепиться, благодаря вниманию на внимание. Mm -hmm. Но хочется, чтобы эта конструкция, она уже не нужна, она мне уже просто вредит в жизни. Хорошо, что это все видится, значит, уже есть созревание. Вот. В данном случае там есть идея, видишь, справедливого карающего Бога, это все оттуда идет. А, и... Тут еще видишь ответственность за себя еще за жизнь. Здесь самое главное нужно увидеть, не разбираться, потому что это все ну, как бы да, следствие. И у этого следствия всегда есть причина, но мы выходим за причинно-следственную связь. И там есть некий мотив, а некий мотив это то маленькое я, которое возникает, потому что чем ближе мы к естеству тем более тонкие-тонкие вот эти вот. То есть, когда жирная личность, да, когда жирное эго, это видно. А чем ближе, тем она настолько завуалировано. И вот uh -huh, здесь нужна тотальная да. ясность, чтобы это увидеть. Хорошо, что это уже видится. Как бы, в принципе, тоже можем как-то да, индивидуально... Тому, что, подумала, что надо индивидуально, потому что слишком все там закостенела уже, и конструкция, она пытается сама себя сохранить. Я хоть ее и осознаю, но mm -hmm. она никуда не девается все равно. Вот. Ну, наверное, да, наверное, тоже. Вот в таких да? случаях, да, в таких случаях лучше индивидуально встречаться. Потому что там, mm -hmm. ну, болевые моменты такие, через которые нужно аккуратно, аккуратно посмотреть. Потому что там психика, она, понимаешь, когда она чувствует... То есть ты уже и не можешь с этим, ты хочешь и, и что-то не дает, Потому что у психики очень такие, знаешь, вот такие вот. То есть там очень нежно и аккуратно нужно в каждом случае рассматривать. Да, и когда я лезу в этот вопрос, иногда оно обостряется, хуже становится. И mm -hmm. тут какие-то защитные механизмы включаются. Ну да, там откидывать начинает мозг, и там до истерик может доходить. Я, я прекрасно понимаю, что происходит. Так что тоже мне напиши. Хорошо. Вообще, вообще всегда, а, вот, а вот когда начинает вот... мотать, когда вот это распознается, это уже есть действительно, ну вот ты уже прям как перед абсолютным пробуждением вот эти атаки, вот это ума, они очень сильные, то есть потому что там начинают вот эти все образы, все это вываливаться, и у тебя уже есть созревание это увидеть, и к, и к этому уже не цепляться. Это на самом деле хороший момент вообще а, в, к движению к себе истинной, настоящей. Угу. Тут просто нужно явно сказать «Окей, да», и вот с этого «Окей, да», я это вижу, 50% работы уже сделано, можно так сказать. Угу. И тут практика никакая не поможет, здесь только ясность, ясное осознавание вообще, что происходит. Да, практики не помогают. И вот даже тут я делала перепро перепросмотр с детства, mm -hmm. пыталась осознавать какие-то вещи и слепание с образами. Где-то осозналась, что-то отпало внутри, действительно почувствовала облегчение, но что-то одно... Из-за того, что что-то одно в этой конструкции изменилось, она опять начала воспаляться и пытаться саму себя, ну, снова угу. восстановить и не и, и это все получилось. Да, там, потому что понимаешь, такая привычка жесткая и она уже на автомате запускается. Да, да. И еще плюс тело идет под раздачу. Вот тут прям Опять-таки увидите вот это очень тонкое я, то есть уже такое, знаешь, обезьяна уже такая, знаешь, полупрозрачная, что ее почти не видно, и она еще да, может да, там да. заявить о себе, Чи, там присвоит чего-то чего да. А вот это, что я сделала, что сместила внимание на, на внимание. Ну, Оно уж... же как-то ну, нужно это делать в моменты, когда такое происходит, потому что мне вчера только это помогло вообще как-то хотя бы отлепиться от этого и заснуть. Что в эти есть даже и спать вот в, таких, в в таких случаях есть ну как бы много разных инструментов. Можно внимание на внимание, можно задать просто вопрос. Я же осознаю сейчас все это это осознает я осознаю то есть к я прийти к одному да, к единому и главное не убегать не пытаться какой-то практика это замазать вот здесь вот смелость необходимо прям раскрыться я явно видеть то есть и ты внимание направляешь еще можешь на само смотрение. то есть кто-то же это видит все это и вот на того кто это все видит его обнаружить, распознать. И это то, что я буду делать, но действительно может менять что-то в этой самой конструкции? Она Оно не -то... то, что тут не менять конструкцию, тут надо просто, чтобы вообще это увидеть, что по факту этой конструкции нет. Понимаешь? Угу. Это фантомное явление. Но у тебя глубочайшая вера, что это есть, потому что с детства, да, опираясь на прошлый опыт, ты приняла на, на веру все то, что о тебе говорили. И, и ты сама, но это все ложное вообще, этого по факту нет ты есть до всего этого поэтому если что-то делать с этой конструкцией, ты опять уходишь в ментальное болото, засыпаешь да. хорошо, я тогда напишу угу. спасибо Смотрите вот такие фильмы. Сплит, Сибила, Девушка из Дании. Они так, если уже есть готовность. И когда идет смотрение, то есть наблюдайте, в наблюдении. То есть тело лакмусовая бумажка. Если у вас там возникает какое-то возмущение, или как-то правильно или неправильно. То есть все, оно уже будет реагировать на какие-то сюжеты. А если вы просто беспристрастно смотрите из ясности, вы очень многое осознаете и поймете. Просто единственный момент концовки там такие не очень хорошие, потому что хотели специалисты привести этих людей к какому-то вот нереальному я, опять-таки, к имени, опять-таки, там, вернуть, да, к тому, что я есть имя. А здесь за пределы этого, то есть глубже, потому что все эти игры, все эти явления, они распознаются чем-то одним. То есть, и когда вы задаете себе вопрос «Кто я?», если вываливается там куча определений, это очищение не слепляйтесь с этими определениями. То есть, понимаете, что происходит? Вот, например, мы в туалет реально сходили, мы же не лезем там ковыряться, что мы там, чего поели, как поели? Ну, вот это простой пример из жизни. То же самое здесь, на этом уровне. То есть, когда ты задаешь вопрос «Кто я?», вываливаются там поначалу всякие определения, писатель, философ, там, я знаю, мама, дочка, куча-куча всего. Поумнее уже они начнут, знаете, такими, апелли апеллировать такими понятиями, как у ⁇ ясознание, высший абсолют и так далее, там, подобное. Все это ложь. Это все еще очистка идет. И, а, когда вы не находите никакой ответ, вот это и есть ответ. И вот тогда вот это вот все живое распознается, без какой-либо идеи. И это никто не сделает а, за вас. Это только вы сами можете сделать. Знаете, что с вами все так, и с этим миром все так. Просто вот... Все, что вы видите, это вам снится. Когда вам снится страшный сон, вы просыпаетесь, такие, ой, какой страшный сон проснулся, и вы знаете, что это сон. А здесь настолько слепили, слепились а, с а, вот этой, как бы, моя жизнь, и поэтому отсюда вообще закручивается вся вот эта колбасня. Весь разбор с фильмом, хотим в этом фильме персонажи местами поменять, что-то там сделать И сдвинуться просто сдвинуться И когда готовность есть распознать все игры, в которых заигрался ум, вот тогда вот эта ясность начинает пробуждаться. И, ты, и, и первостепенно у самого ума же некий такой шок. Это нормальное явление. Он так, надо же, в каких идеях я вообще заснул? Потому что в идеях вообще быстро очень засыпают, в любой идею. Он даже уже идею пробуждения, просветления уже в этой идее заснул. Потому что еще раз, я хочу просветлеть, я хочу пробудиться, это последнее желание вот этой личности. Здесь просто ясность распознавания всего, что происходит, увидеть, как работает ум, как он создает идеи, как он себя помещает, как он засыпает и все. И вот так вот игра в игре, сон во сне. И там можно забуриться, забуриться Исле исследование просто когда идет не, не внимание не в то направление. еще есть категория значит плохой хороший правильно неправильный рад а рай ад, У меня уже рад <свят> то есть, а, вот то еще вот это вот такой двойственный ум туда-сюда мотает но тут дальше сдвинуться и увидеть что и плохо и хорошо и правильно и неправильно и рай и ад чем-то одним осознаются кто-то свидетельствует это и еще за такими явлениями будьте внимательны как возникает желание найти да или желание там пробудиться все значит уже возник тот кто считает что он спит. Тот, кто якобы что-то потерял. Мы никогда ничего не теряли, никогда никуда не уходили. Это просто вот такая мысль и вера в то, что я отдельное, автономное существо, что я тут что-то сам делаю. И действительно, если а, у вас внутри жажда вот это абсолютное, да, к, к этому абсолютному, то есть не застревайте на состояниях, на благостных особенно. То есть потому что увидите, прямо сейчас ясно осознайте, что это благостное состояние тоже свидетельствуется. Я сегодня в чат. Главное, чтобы не забыть, кто в чате, если сейчас здесь присутствует, напомните, мне скину одну табличку. Там она такая очень интересная посмотреть, ее поизучать. Приведите все внимание на само внимание. Ничего не ищите. Если возникают какие-либо мысли, ощущения, чувства, переживания, картинки, не обращайте на это внимания. То есть они как возникли, так и растворились. Просто свидетельствуйте. Даже Точнее будет сказать, обнаружьте, что свидетельствование происходит естественно. Вам даже свидетельствовать не надо. То есть для многих уже даже, когда говорится, что просто свидетельствуйте, это уже как дело не идет. И это уже, если вы внимательны во всей вашей системе, отдается некими такими ну, состояниями, как ум описывает как тяжесть или какого-то дискомфорта. сама идея расслабиться, она уже подразумевает, что вы где-то напряглись. в данном случае, да? А как вы расслабляетесь? Думаю, не напрягаемся. То есть вот внимайте прямо сейчас, вот все, что происходит, оно уже целостно. Абсолютно. Есть и осознавание, и свидетельствование, и проживание. И нет того, кто бы себе это все присваивал. А вот как только возникает этот кто себе что-то хочет присваивать сразу, тяжесть идет. Говорение просто происходит, видение просто происходит. Все естественно, тело вставит куда-то идет. То есть без а, это, вот еще раз, если вы считаете, что я двигаю там рукой, или я пью чай. Присмотритесь к этим фразам, кто так заявляет. Чем вы являетесь, невозможно описать ни единым словом. Любое описание это уже бред. Поэтому и говорится, что истина она всегда до слов. Просто будьте внимательны к тому, кто хочет описать и с кем-то поделиться. Тот, кто считает, что как будто другой это не переживает и это не знает. Каждый осознает, знает. Что делать будем? Еще раз. <смех> не услышала. Что делать будем, спрашиваю. <смех> Кто это спрашивает? Дело не уже происходит. <смех> Можно поиграть в эту игрушку. А что делать будем? И вот из этого состояния на самом деле ум уже он настолько как вам сказать, он уже становится э э э слугой и он как инструмент творения, да, то есть используется. То есть что хотите, то и делайте, правильному, неправильному, нет. И э в, именно вот знаете, вот как раскрывается, нравится, люблю, хочу, то и делайте. Поэтому так приятно вместе помолчать. случае уже само существование через это тело будет делать то что делается еще есть у кого-нибудь вопросы или мы будем заканчивать? Line, этот, сигнал off, сигнал off. В глобальном масштабе, когда уже есть вот это глубинное осознавание, неважно, делается оно или не делается, вообще, то есть все, что необходимо, еще раз, оно будет сделано. Поэтому расслабьтесь. Не надо напрягаться. Да, да. Спасибо вам всем. Благодарю. До новых встреч. Тебе спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, Катенька. Мне было очень приятно помолчать, я бы сидела, молчала и молчала, вот так вместе со всеми.